Корабля — это 15 вещей, которые сейчас появятся у вас в чате. Единственная информация, которая у нас есть, что до ближайшего населенного пункта — 300 километров. И нам сейчас с вами предстоит у себя где-то в заметках в телефоне или на листике в ближайшие 5-7 минут пронумеровать эти предметы, от самого важного под номером один до самого наименее важного в нашей ситуации под номером 15. Вот. Сейчас эти предметы появятся у вас в чате, уже должны появиться. вот. Все понятно? Если что, я могу еще раз объяснить. Все. Тогда удачи на первом этапе нашей игры. Всем ли видно предметы? В чате написаны предметы. Асенька, а может, ты покажешь их здесь, на экране, или не получается? А, хорошо, давайте я выведу их на экран. Сейчас скопирую. На экран. Так, демонстрация экрана. У нас сейчас... Хорошо. Не совсем. Так, чуть -чуть. Нумерацию там беру, да. Вот, список предметов. Кто у нас все читать умеет, надеюсь. Ну, для Аленушки я прочитаю охотничьи нож. Карман и фонарь, летняя карта окрестностей, полиэтиленовый плащ, магнитный компас, переносная газовая плита с баллоном, охотничье ружье с боеприпасами, парашют красно-белого цвета, пачка соли, пол-литра воды на каждого, определитель съедобных животных и растений, солнечные очки на каждого, литр водки на всех, легкая полупальто на каждого и карманное зеркало. Нужно проранжировать самый важный под цифрой 1 и самый ненужный под цифрой 15. А зачем нужен литр водки на всех? О, это мы будем дальше обсуждать. кому как. Ну, порассуждайте логически. Вы находитесь в... Африке. Вы находитесь в пустыне. У вас разбился самолет. И вот эти предметы есть у вас под рукой. Что из этого вам нужно в первостепенной очереди, а что вам нужно менее? Подумайте, у вас есть еще несколько минут, вот, а потом мы будем обсуждать. Вот, что Я оставила. Ну да. И так... Иван был Все справились или еще нужно время какое-то? Ну, наверное, уже, в принципе, да. прошло достаточно времени, и мы можем приступать к следующему этапу. Теперь наша задача сделать практически то же самое, но все вместе. Нам нужно договориться, и со... мы же вместе застряли в пустыне, и нам нужно составить один общий список, Точно так же, как мы составляли у себя, как все вместе мы считаем, какие вещи наиболее важны для нас, чтобы выжить в данной ситуации. Чтобы было удобнее, я буду записывать их, это будет видно у вас на демонстрации экрана, чтобы не забыть, что уже распределили, а что еще нет. Отлично. Первое, вода. да. согласна? Нет, я согласна. Можно да. включить микрофоны всем? Даже нужно, я бы сказала. Я думаю, да, конечно. Вода в первую очередь. Полтора литра воды на каждого. Ну да, в любом случае, вода. Она нам нужна на все. И попить, и раны, если какие-то есть обыть. Ну, хотя бы первый как антисептик. Перезвучит а, довольно раньше. Согласны? Угу. Да, да. Хорошо. Тогда я пишу воду на первое место. Я думаю, что на втором месте можно солнечные очки, потому что так сложно будет по пустыне ходить все время. Мне кажется, можно взять зеркало, чтобы, короче, развести огонь, когда светит солнце, направить зеркало на солнце. Зачем? Ты же разведешь огонь, если нет ничего, кроме песка. Я так же очень жаль летняя карта или как там карта по-моему? я написала карманный фонарь а зачем тебе когда солнце светит фонарь хорошо у меня тут два варианта тогда охотничий нож Хорошки. я поддерживаю тогда... Очки. Ну, я тоже их написал, только не первый, Хотя я их тоже взяла. Тут то там очков обходится, в принципе, да. Ну, ладно, давайте очки. вопрос нет. Не, мы ее заставляем. Мы должны прийти к общему решению. Смотрите, я еще написала плач. Карта. Карта. А карта, какая может быть карта в пустыне? А плач можно взять, потому что, как бы, если вот ветряная буря, допустим, прикрыться как-то давайте плачем, Нет. Это как один из вариантов. Вообще у меня был написан, на третьем месте у меня стоит водка, но это только на вечер для сугрева. Или как антисептик. Девочки, давайте еще вариант. какие? Еще, интересно. Почитайте внимательно, если вам забыли вы, что там у нас еще есть. Компас. соли есть. Компас, Алена говорит. Алена говорит. Ну, тоже как один из вариантов. А к чему приведет этот компас? Ну, по крайней мере, мы будем знать, где север, где юг. Определитель mm -hmm. съедобных животных и растений. Тоже нужно. Сразу все будут голодные и будут определять, что можно съесть. Так еще переносная газовая плита с баллоном. Но мы же все равно, что ты должен как-то питаться. Ну, я не думаю, что мы ее с собой потащим плиту. Она mm -hmm. маленькая, легенькая. Потащим, никуда не денемся. Вариантов-то нету, питаться-то как-то надо. Давайте возьмем парашют. Он красный-белый. И нас, если что, спасатели начнут искать, они нас будут определять по, по этому. Он будет свыс свысока бегать, как спасатель. И что, мы будем ее нести в руках? Нет, мы его просто растерим хотя бы... Нет, смотрите, мы можем его оставить около самолета. То есть, как бы, место падения, по крайней мере, ориентируем будет. То есть мы все равно так быстро, далеко не уйдем. Не давай, что это пустыня, жарко, воды у нас не особо так много, и далеко мы тоже не уйдем. Так, давите авторитетом, женщина, дайте детям высказаться. Нет, я просто предлагаю мысли свои, они пусть я как бы кидай убьют. Молодец. Так, ну и в итоге что у нас будет на втором месте? Охотничное ружье с но Оно нам не понадобится? В целом могу предложить такой вариант. Если пока сложно понять, что на... в начале, можно попробовать начать с конца, что наименее важное, и потом уже распределять, что более важно. Но это только предложение. Пачка соли. Это ненужная вещь, да, вы считаете? Водка. Нет. Я, например, не считаю, что соль не нужна вещь. Смотрите, жара, солевой баланс нарушается в организме. Может быть, даже есть смысл, наоборот, где-то водичку подсаливать, чтобы не выводить соль из организма. Если так, брать. Зеркало. Зеркало не нужно. Да. Зеркало нужно. Если там кто-то пролетает, на него зеркалом поводишь, и поймут, наверное, что мы там внизу. Ну, а зеркало мы можем худо-плохо огонь раздобыть. Мне кажется, нужна карта окрестности. Может, где-то будет. Мне кажется, на последнем... Мне кажется, на последнем... легкое полупальто на каждого. Ну, типа, для чего оно нам? Там же жарко. Это на последнем полу. А с другой стороны, смотрите, жарко-жарко, но зато вечером там всякие гады начинают вылазить, а мы, по крайней да, тут есть полиэтиленовый плащ, мы можем его на всех натянуть. Ну, его... у нас, если вдруг, не дай бог, пойдет дождик. Ну, Она вот вот. Является... А каждого полупальто, но это чересчур роскошь, я считаю. Ну да, оно будет нам тяжело. Ладно, давайте его поставим на последнее место. Пальто Пипас. не нужно, выкидываем. Да. Мы его не выкидываем, мы его оставим на последнее место. Да, отлично. Все согласны с пальто? Согласны. Окей. Пальто. Все. Ну что, ну все-таки давайте на второе место поставим защитные очки. Все-таки жарко, согласны. Лето, свете, солнце. И чтобы нам в глаза пыль не попадала. Как защита. Ксюша предложила, да, вариант? Ксюша был, давайте. Второе место, да? или ну, как один из вариантов, а там я не знаю, я тоже как бы предлагаю. Все согласны на очки? Нет. А что тогда? Ну, какой будет вариант? Водка на каждого, если поранишься, обработаешь рану. О. Ну, давайте поставим на второе место водка, а на третье место очки Зачем? Да, Если что, есть промыть, а потом очки один мешал защититься. Мне кажется, на третье, ну, второе место давайте, да, водку ставить, потому что это правда важно. А на третье место надо охотничий нож, как без ножа в любом месте вообще находиться. Так у нас ли что. Реально. Ну либо ружье, ну что-то из этого должно быть сто процентов. Ну ружье, нам больше как защита, наверное, как безопасность, если вдруг кто-то что-то какая-то там типа змея, то есть по крайней мере обороняться. Короче, на второе место ставим то водку. Да. И вот. заплочка. Да. Окей. Нормальный фонарь, ночью. Нет, давайте сначала все таки очки, мы же пока днем. Хорошо, очки. Очки, да, я... Все вообще. Без сказать. очков можно выжить, без фонарика тоже. Я тоже считаю, что без очков можно выжить, но мы же Это не на пляж пошли очки. загорать. собираетесь брать очки, то еде, как бы, еду. Реально такой... Без фонарик. Мне он не нужен. Тогда, тогда давайте лучше ручку. Это и фонарик, и ручка, и очиститель для телефона, и... чтобы рисовать на телефоне. Я там листок возьмешь, чтобы рисовать. Ладно, на третье место ставьте карту. Вы да, место... определить, где мы находимся. Карту есть желающие? Все согласны с картой? Да, я согласна с картой. Потому что нам хотя бы надо же знать, где даже если у нас, как говорится, а, катастрофа, мы должны определить, где мы вообще находимся, хотя бы приблизительно. Даже если это пустыня, но они же разные. Да, у нас есть единственная информация о том, что ближайший населенный пункт в трех сотнях э, километров. Да, на карте мы хотя бы будем знать, в какую сторону он этот. Да. А сколько мы будем знать, куда мы идем? Есть ли нет? Момент, что еще можно определиться с тем, нужно ли нам куда-то идти, потому что, ну, еды у нас никакой нет, и энергию, может быть, надо сохранять. Но не, можно и идти. это не вещи. значит, если мы возьмем карту визуальности, а мы понять. просто будем знать, что мы где находимся, точка наша. Да, я я не отговариваю ни в коем случае, я только... Я поняла, я просто объясняю, почему я свою точку зрения. А так примет большинство. К чему мы пришли? Идем мы куда-то, или мы все-таки стоим на месте? Спасатель. Ну, надо идти. А что будет, если мы останемся на месте? А вот если вот мы останемся, я так думаю, мы можем разложить. Я же объяснила около самолета. Парашют, который красно-белый. Мне не кажется, не кажется, никто никого искать не будет. Почему? Нет, ну почему? Смотрите, почему видишь, что самолет сошел с Радаров. Что его больше нет? И начнут искать. А, надо... ну да. Что вот. так, что так придется долго ждать и все равно нужна еда. Я все равно за плиту. Плиту. Смотрите, давайте все-таки поставим карту, а потом можно все-таки поставить сначала парашют. Мы его разложим, как я объясняю, около самолета. Он будет красно-белый. Там же написано, не зря, что он красно-белый. И, во-первых, он большой, его можно как бы разделить. Мы на нем можем как бы и даже как что-то разместить, какие-то вещи, те же самые наши. То есть мы будем сидеть не на горячем песке, они забывают, что мы в пустыне и песок горячий. А я бы взяла шоколадное мороженое, потому что я взяла свое. Мы все взяли, не мы все знали в пустыне А у нас нету Ален, шоколадного мороженого. У нас только есть. А я бы взяла нож, компас. Литер Плита. Литр водки. Пачка соли, не забывайте. Вы ее куда поставите? Плиту. Плиту. Плиту. Плиту. Плиту. Плиту. Плиту. Ну и? Плиту ставим на третье место. Я yes. согласна. Yes. Yes, а что мы на ней готовить будем? Можно спросить? Охотничий нож можно Жить. поставить. Найдем какое-нибудь животное. У нас есть вода и есть пирога, но у нас съедобного нет. Печить его, или и пожарим. А как мы поймаем, если мы с собой даже ни ножа сейчас, ни ружья, ничего нельзя. Ну так сейчас возьмем. Ну, можно а, поставить на третье место, можно шат... карту поставить, я а взяла, потом же плиту. И... Я взяла, ну. Может быть, никто не взял, а я взяла. Молодец. Можем попробовать вернуться к неважным вещам. Карманное зеркало — неважная вещь, я все равно считаю. Я тоже считаю. На основе остального это. это... У меня тут это тоже нет не показывать. Смотрите, у меня тут вентилятор. Прекрасно. <звук> Ну что, мы берем на третье место? Столько было всяких мыслей, и в итоге ничего не берем? Ах, хоть ничего, нож. Давайте сначала поищем еду, а потом уже будем, ну, вот, про это. Вот, да. про парашюты и всякие еще е. Не знаю. Ну, давайте тогда голосовать. Я за летнюю карту. Это которые... место, где мы находимся? Либо надо карту брать. Потому что все равно в любом случае, что идти, что оставаться. Хотя если мы останемся на месте, то как бы от карты в принципе толку мало, потому что мы же никому не отправим адрес наш. Все равно в любом случае нас искать будет. Вообще? Ладно, работа сейчас. А ты? Смотрите. Мы же не знаем, в какое, в какое время мы сели. Давайте тогда так рассуждать. Давайте тогда возьмем хотя бы плащ. А, а время можно посмотреть по солнцу. Но нам же не оговорено в нашей задаче, какое время. Осинка? я правильно поняла? А, вообще, да. То есть тогда давайте от, отталкиваться, когда, если уже ничего у нас не пришли, давайте возьмем хотя бы плащ. Допустим, мы приземлились, но ну, сели, как говорится, бы, поздно вечером. Уже как бы... Есть, мы, по крайней мере, можем хоть как-то на крысу защититься от Зачем мы тогда полупальто поставили на последнее место, если полупальто ну, явно выигрывает полиэтиленовый плащ? Ну, мы же еще говорим, хотя, хотя в пустыне иногда ночью бывает прохладной. Там вот плюс. -минус. Ну я про что я говорю, Но, да, полиэтиленовый плащ? Потом я согласна, в чем плане пальто? Оно как бы согревает, держит тепло определенное. То есть нам, чтобы не расходовать свое, как говорится, какое тепло человеческое, тоже есть свой плюс, да? Потом это защита от мелких насекомых. Не забывайте, что там всякие в песке всякие гадости есть. Ну, если мы сидим, если, как говорится, или хотя бы элементарно его можно положить на песок, потому что песок горячий. Мы же не сядем на самом песок, правильно? Давайте уже будем решать, Потому что у нас еще второй этап игры есть, а мы еще никак... Это, это, это он и есть, это и есть второй этап игры, в принципе. Да. да. Ну хорошо. <свят> что же на третьем месте все-таки? То я вырубилась тут случайно. Кто за карту? Я за карту. Я, карту. я за карту. Мне все равно, можно карту? На третьем месте карта? Окей. Okay. Все согласны. Карта. Точно все согласны. Ты согласна, Светя, да? Надеюсь. Ну ладно, раз я не услышала возражения, значит все согласны. Будем... Давайте карту. Карта. Продвинулись. Карты. Идем дальше. Видим кого? Пустынных жителей. Ну тогда давайте ружье, Раз мы увидели пустынных ну, жителей, надо как-то Они же не все там будут добрые. Это я предположила. Я не говорю, что они нам прям встретились. Да, я поняла, все ружья закончатся патроны. У должны. нас есть нож. Мы, мы, будем ножом. мы еще не положили его. Тогда давайте положим нож. Да, нож положил. Да, давайте нож. Я давайте положила. нож, он реально... По крайней мере, у нас хоть Но... какое-то орудие есть. Я положила. Положила? Да. Заботливая ты наша. Спасибо. Вот. То есть мы берем нож. Следующий. Нож, да, Здравствуйте. нож. Здравствуйте. Отлично. Двигаемся уже побыстрее, да. Так, ну теперь я Даша. так буду... Давайте все таки положим карманный фонарик. Мы же не... Да. Можем... Время... Какое время суток? У нас это не оговорено. Но мы же должны как-то подумать это. А если ночь, ну, пойдем куда-нибудь какая... с фонариком? Нет, мы не пойдем. По крайней мере, милитарно вокруг себя посветить. А? Я думаю, что там всегда достаточно светит. А у них есть мороженое? А у них мама? Что? Ну, а нож вот мы какого-то животного встретили, он нам для того, чтобы пропитание. А нам, наверное, его готовить нужно. Ну, да. Плита газовая. Переносная. Очка да, соля. Давайте вначале плиту возьмем. Зачем нам соль, если у вас плиты не будет? Да соль вообще в, в событиях, как, когда ты умираешь, как бы, мне кажется, соль не самая... Реально, самая я самая даже не знаю. Сейчас о соли думать, как бы ой, простите, блюдо не досолила. Я через пару часов как бы все, но блюдо надо досолить. Все по правилам. А я бы все-таки уже положила плащ. А я обожалась. Нет, я просто. А у нас еще какая-то есть Таня, присоединилась. Кто такая Таня у нас? Молчит. Молчаливая Таня, Таня. Это кто? Это я. Ага. Привет, Таня. Таня, привет. Ты откуда? Из Чернигова. Откуда? Из Чернигова. Чернигова, Таня из Чернигова, отлично. Таня, ты на каком этапе к нам подключилась? В игру поняла, чем мы занимаемся? Я просто чуть-чуть опоздала, время, заметила. Ага, чуть-чуть опоздала. В общем, у нас... 15 предметов, и мы должны их проранжировать, что самое важное и что самое неважное, да, влез... а находимся мы в пустыне, и наш самолет потерпел крушение, и вот из этих предметов нам надо выяснить, что нам нужно, да, больше предмет... всего, да, и мы уже вот определились. А давайте положим карманный фонарик. Если это будет ночь, и нас будут искать, мы можем подавать сигнал. Ну, до он вряд ли долетит. Не только если нас будут... Почему бы нет? Если нас ищут, допустим, полет, не полет, не мы можем сигналить Если ты все голодная, мы будем искать пищу. Да такая же ты умница, Алена. Будем искать пищу. А плита... На готовят, они ищут пищу, а чтобы пищу искать, что нам может еще понадобится? Определитель. Ну, фонарик, О, кем будет и понадобиться? Определитель. Вот, в темноте выставь пищу. В темноте э, многие животные выходят именно в темноте, когда э, в пустыне, когда жарко. А можно взять определитель седобных животных, а потом плиту, ну или наоборот. Сначала надо карманный фонарик, если они нужен. Да, ночью не бывает настолько темно. То есть ну, надо же все равно приоритет какой-то делать ночью, особенно в пустыне. Там не, конечно, темнота. А если разжечь плиту... А то, она с потом... спичек нет, как мы ее будем разводить. Так она газовая. А, подождите. Вот а именно... Она с баллоном. Она с баллон... Да, с баллоном, с баллоном. Это как раз огонь, и как раз тепло. А, ну да. В пустыне тепло, и так. Мне там, наверное, ну пережатка. И то есть только одна проблема, если мы куда-то идем, то ее тяжело тащить. Да. Проблема. Не определились, или нет? Мы можем положить на парашют и будем идти. Парашют, а парашют-то мы еще не взяли. Да. Мы его возьмем обязательно. Берем, берем фонарь, плиту, а что еще есть? удобных животных и парашют. Вот как мы быстро продвинулись. Окей, если все с этим согласны, я тоже согласна. 100%. Можно мне так еще разок? В каком порядке берем? Да, продиктовать, если можно. Так, берем карманный фонарь. Угу. Фонарь. Ой. Угу. Фонарь. Ага. Газовую плиту. Угу. Плита. Определитель съедобных животных. Угу. И парашют. Все вот так согласны с этим списком? Да, точно да. все. Давайте в конец соль поставим. Еще раз? Услышала. Давайте в конец, ну, на четырестное место пачку соли поставим, потому что она нам редко где может пригодиться. Все согласны? Да. Да. Ну, давайте. Соль предпоследняя. Да. Даня, Очки. Соль предсоединилась, согласна? Я просто не слышу тебя, возможно, из интернета или что-то такое. Да, у меня тоже. Я с телефона пока никак компьютер не перезагрузится. Насчет соли. Все согласны? Да. да. да. Хорошо. Так, что у нас там еще осталось? Конкурс. Тринадцатый. А место, не... можно компас. Нет, компас нам... можно повыше, наверное. Повыше? Может быть, у, нас а карта, у нас же будет карта, а там, наверное, на карте будет написано север, юг, запад, восток. А мы не сможем определить, где север, юг, запад, восток, и нам понадобится компас. Ну, давайте его на девятый как раз поставим. Сейчас он самоуместный на девятом месте. Ага. Я Все согласны? Да. да. А если мы будем, как мы будем животных, то есть как, ножом бить или все-таки ружье возьмем? Ружье. Мы уже взяли нож вроде бы. Да. Но, нож да. С, не на всех, кто нападешь сама ружье? с ножом. С, с, с ружья то безопаснее, расстояние будет. Берем ружье. Мы Сторосы, если можно, по одному. Что а? мы все таки берем здесь? Ружье? Да. Да? Нет. Нет? Нет? А что а ты, что... ты... Да. Нет. Хорошо, что ты предлагаешь? Я не согласна. Что? Я не согласна. Хорошо, предложили другой вариант, мы подумаем. Спасибо, Инна, спасибо, здравствуйте. Я выбираю ружьё нож мы уже взяли так что ты согласен с нами раз мы нож уже взяли давай возьмем ружье, ружье да давайте напишем ружье давайте, давайте. Ой, так у нас остался плащ фонарь или фонарь уже был был, был. был. был. давайте я плащ это 13 плащ это 13 скорее всего ну типа ну блин ну плащ это такое Почти им... я бы все равно зеркало на 12 он полиэтиленовый плащ. Он такой резиновый, как пакет. Зачем полиэтиленовый. Он, он не в плане взять? одежды, как из, из материала. Он из полиэтилена. Дождь не пойдет, так что зачем Можно двенадцатый взять солнечные очки. Ну, да, да, очки. О, у нас еще зеркало есть. Да, зеркало. Вот надо выбрать зеркало. Давайте зеркало плаш. на 11. Давайте зеркало на 11, чтобы огонь развести на всякий случай. Так как, ну там... Фирис. Ну так. Фирис. Я согласна, да. что на 11 лучше поставить зеркало. Полиэтиленовый плащ нам точно не понадобится. Хорошо, осталось зеркало и плащ. Ранжируйте, где оно будет. А мы, зеркало 11, плащ 13. В песке? Песковых потом есть, что ли? Ну, знаешь, тяжёлые ситуации и так подойдет. Что у нас получилось? Все, все на местах? А что у нас 11? зеркало, 13 плащ. давайте всё-таки на 11 плащ поставим. Ага. Uh -huh. Или наоборот. сейчас еще можно укрыться ночью, если будет... Молодец, умница, ты моя. Хорошо. Вот, то есть меняем местами зеркало а застай, да. с А я да. Да, я тоже зеркало так. ниже поставила. Uh -huh. Я согласна. Ну, у вас хоть какая-никакая защита. Во-первых, не забывайте, на песке же мы не будем сидеть. Значит, мы можем плачь хотя бы положить на землю, на песок. Угу. Да. Мы справились. Мы точно вышли. Угу. Давайте сверим еще раз на всякий случай список. На первом месте у нас вода, на втором водка, на третьем карта, на четвертом нож, дальше фонарь, да, определитель растений и животных, парашют, компас, ружье. Плащ, очки, зеркало, соль и легкое полупальто. Все правильно? Да. Теперь, в э, принципе, можно, наверное, даже остановить демонстрацию. Э, у меня есть э, список от экспертов, которые рассматривали эту ситуацию. Мы можем согласиться, можем не согласиться. Ну, я могу его зачитать. Вот. Да, да. Окей. Вообще эксперты выделяют два варианта, либо ждать спасателей, либо эм, идти вперед. Обычно предполагается в этой игре, что если определенный фактов нет, то значит мы ждем спасателей. Я думаю, что тогда мы этот вариант взять. В таком случае э, эксперты ставят на первое место полтора литра воды, Затем, потому что в пустыне необходимо утолять жажду, затем карманное зеркало, чтобы сигнализировать спасателям, легкое полупальто, чтобы защищаться днем от солнца, а ночью, когда холодно, тоже ему укрываться, дальше идет карманный фонарь, чтобы сигнализировать, опять же, парашют красно-белого цвета, чтобы прикрываться от солнца, охотничий нож, чтобы добивать, добывать пропитание, полиэтиленовый плащ, чтобы собирать дождевую росу и воду. <связь> Дальше охотничье ружье, чтобы охотиться собственно, <связь> и звуковой сигнал подавать. Затем идут солнечные очки, они защищают глаза, собственно, как мы и сказали. Говорили, перед. да, от болезка, песка. Дальше газовая плита, чтобы Приготовлять пищу, раз мы никуда не двигаемся, в принципе, очень удобно, нести ее не надо. Дальше магнитный компас, ну, это понятно, летняя карта, определитель съедобных животных и растений, литр водки, чтобы обрабатывать раны на всякий случай. Вот, но в целом, если мы ингранилируемся, то она довольно малую ценность имеет, и на последнем месте пачка соли. В принципе, мне кажется, мы очень многом угадали, и мы точно выживем. Какая ситуации, если вдруг попадет? Я вот хотела бы спросить вот тех, кто у нас сегодня участвовал. Ну, например, Соня, скажи мне, тебя вот эти ответы все, вот, как мы расставили, удовлетворили? Это вот твое было личное мнение или все-таки немножко давило кто-то? <связи> не знаю, нет, наверное, Ну мы все общались, сообщались, так что нормально. Сообщая это все решили, <связи> да? Света не давил на вас своим авторитетом взрослым? <связи> нет. Так, а Алена своим, своими предложениями не отвлекала? <связи> ну, всегда интересно послушать, что кто думает, так что. Ну, отлично. В общем, решение далось э, нормально, спокойно, без э, всяких, скажем так, катаклизмов. Да. Хорошо, хорошо. Ну, я, я рада, что... Нет, да, кого-то, кто-то хочет поделиться? Удобно было, неудобно, понравилось обсуждение? Да. А, Или все-таки был кто-то... Все кто-то кто был, кто давил на всех? Нет, таких не было не было. То есть все. Ну, я вас поздравляю, мы все выжили, нас нашли, нас спасли, но на самом деле у этой игры, как бы вот как правильно Асенька начала: да, может быть, я ее, извини, перебила: в том, что два варианта есть. Один вариант, что мы сидим и ждем спасателей и никуда не двигаемся. А другой вариант, что мы решаем, что мы все-таки куда-то продвигаемся. И тогда ранжирование немножко по-другому будет, вот. Но мы же бы тогда бы у нас бы солнце, если бы мы бы ждали очень долго, очень долго ждали. Ну как бы на самом деле, если сравнивать, не особо отличается э э распределение предметов, ну хотя есть. Вот смотрите, значит вариант, когда мы идем. Значит, пол литра воды, то же самое. Ася, можешь демонстрацию показать, что мы выбрали и что мы да, вот, если, вот если мы двигаемся, если мы двигаемся к людям. На первом месте у нас значит вода, пачка соли на втором месте, а, магнитный компас на третьем месте, потом карта, потом пальто потом очки, потом водка, фонарик, полиэтиленовый плащ, охотничий нож, потом ружье, потом зеркало, определитель съедобных растений. На предпоследнем месте парашют, я думаю, потому что его нести тяжело, и он в процессе Движение к людям малоэффективен. И, конечно, в последнем месте, как вы и говорили, газовая плита, которая нести тяжело. То есть у нас были разные мнения. Единственное, да, мы, может быть, не определились, все-таки мы идем или мы ждем. Да. Спасибо вам большое за участие. Если не сложно, вот здесь, где у нас чат, напишите, пожалуйста, свои впечатления. Там пару-тройку слов мне так да. просто для того, чтобы понимать. И хотела бы у вас спросить. Хотели бы вы продолжение? Хотели бы вы, чтобы мы с вами еще поиграли в какие-то игры? Да. Может быть, такие, на движения какие-то или а -а -а. на внутренние границы какие-то, общения? Да. Ален, ты хотела бы с нами еще поиграть? Да. Да, <связывая> хорошо. Ксюша? Да, мне понравилось, я хотела еще. Хорошо, да, отлично. Я Соня? Я ты уже выходишь? Ну, хорошо, до свидания. Спасибо я большое, я что ты с нами сегодня хочу, была. Я ухожу. Уходишь уже? Ага. Я не сейчас ухожу, но ухожу. Я просто плохо слышу, извини. Спасибо. и вы а написали вот там? Я, вам я вам просто вам скажу. Хорошо, скажи, Светлана Павловна, пожалуйста. А Львовна. Я хочу сказать всем вам спасибо. Ребятка, мне очень понравилось вот Алена со своим мороженым. Она нам носила столько позитива, потому что нам всем хотелось срочно выжить. Независимо от того, хотели ли мы остаться или хотели мы идти. Потому что само предложение поесть шоколадного мороженого, я думаю, сразу всех называла позитивом. Спасибо. Если что, эту игру довольно несложно проводить, вы можете в каких-то своих подростковых клубах, например, тоже провести. Я похоже, это очень интересно. А, ладно, я, всем деткам спасибо, все ум... умнички. Да, если кому-то э, у кого-то есть желание, я могу выслать, то вы можете где-то ее провести, поиграть. А для тех, кто из Астрахани, ребят, я хочу вам предложить, у нас э, акция скоро будет. По поводу 9 мая, если у вас есть желание в ней поучаствовать, тоже можете мне написать. Мы будем готовить небольшое мероприятие для еврейской общины города Астрахани, и вы можете принять в нем активное участие, если есть такое желание. Рассказать о своем ветеране, рассказать стихотворение или воспоминания, или просто показать его фотографию и несколько слов рассказать. Я знаю, что у некоторых уже есть опыт проведения и участия в таких мероприятиях, но мы будем рады, чтобы об этом узнали в нашей общине. Соня, спасибо тебе, ты можешь тоже в Брянске такую идею придумать, если и есть желание. И... Да. Спасибо Соне из Брянска и Соне из Тулы, которая тоже была с нами на протяжении игры. Вот сейчас к нам подсоединилась Настя Антипова, но, к сожалению, Настя, вы уже опоздали, мы да. уже заканчиваем. Спасибо большое, мы заканчиваем конференцию, я хочу поблагодарить Асю за активное участие и помощь, которую она провела, и которую, игру, которую она провела с а вами. Спасибо вам большое. А я хочу поблагодарить Александру за то, что она мне помогала в течение этого вести игру, и всем вам за то, что вы пришли. Я была так рада вас всех видеть, вы такие все классные. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, всем до свидания. До свидания. Ну, а почему вы меня не отправляли? А почему вы меня не отправляли? Дом выключаем. Пока.